Два солнышка, два лучика, мои родные доченьки. Вы славные, вы лучшие, люблю вас, очень-очень я. Вы счастье Богом данное, помноженное на надвое. Мое богатство главное, бесценнейшее самое. Хотя и стали взрослыми, но остаетесь все живы, мамулиными крошками, как две слезы похожими. Желаю вам быть сильными, коль жизнь того потребует, желанными, любимыми, пусть счастье дарит небо вам. Жить с наслаждением, радуясь цветку, улыбке, дождику. А чтоб все в жизни ладилось сводить к нулю все сложности. Идти по жизни с верою, в мечту, в удачу, в лучшее. В сердцах хранить уверенность, что все у вас получится. Пусть ваши все старания успехом увенчаются, сбываются желания, и радость не кончается. Друг друга отражение, две дочери прекрасные, родные, с днем рождения, желаю Божьей ласки вам.